Всем привет-привет! И добро пожаловать на канал Я Оля. В этот раз я решила заказать интересные магнитные лизуны. Очень много таких видео уже видела. И решила тоже попробовать заказать. Один вот такой вот маленький и другой вот такой вот большой. И еще я решила заказать себе очень интересную маленькую пандочку прилочек. Все ссылки на данные товары в описании под видео. Интересная достаточно игрушечка сквиши, такого у меня еще не было, и ее можно носить на рюкзачке. И сейчас мы вместе с вами откроем по очереди данных магнитных лизунов и посмотрим, какие они внутри. Ссылки на них в описании. Давайте попробуем открыть Малень маленького. Смотрите, у нас внутри здесь лежит сам магнит. наш лизун магнитный. Давайте попробуем его растянуть. Разноцветный, красивый. Необычный такой на ощупь. Скользкий. И сейчас мы с вами попробуем Да, действительно, этот пластелин, к нему приклеивается магнитик, и с ним можно играть. Например, сделать какую-то змею и притягивать ее за этим магнитом. Прикольная необычная вещица, красивый достаточно цвет. И сейчас мы с вами попробуем открыть большой баночки. Есть носик, глазки. Такой прям, как пластилин плотый. Но он тянется, то есть, если от здесь рук, он растягивается и можно ему придать любую форму и теперь смотрите вот сделала я такого каркозя можно наклеить ему глаза и сделать нос Я получился и сейчас мы попробуем с помощью магнитика посмотрим будет ли он у нас прилипать. Да, он прилипает обычные пластилинчики но, на самом деле ранее я такие еще не встречала и с ними можно играть и растягивать то есть как вам угодно Так ну, что я вам показала вот таких вот интересных магнитных лизунов если видео нравится ставьте обязательно лайк и всем огромное спасибо за просмотр и до скорых встреч всем пока